Добро bienvenido, пожаловать bienvenido. в мир вина. Я Хуан Иисус Вальделлана. Мы переходим к дегустации вина Вальделлана Селекцион Резерва. Вино пятилетней выдержки из региона Риоха. Сделано из сортов 95% Темпранильо и 5% Грациано. Свет насыщенный, вино густое. Вино густое. Рубиновый цвет, соответствует возрасту пяти лет. Мы считаем, что вино может развиваться еще 15-20 лет. Вкус? Элегантный и утонченный. Плотное и богатое. Располагающее и сбалансированное. Моложавое и освежающее. Замечательно. Мы рекомендуем употреблять при температуре 15-17 градусов. Это вино можно употреблять в любое время суток. Вино очень питкое, благодаря сладковатым и мягким танинам. Наслаждайтесь.